Всем привет дорогие друзья! Сегодня в обзоре у нас Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Здесь вы можете зарабатывать монету FastDollar с каждый день, выполняя простые задания. Для того, чтобы работать на этой криптовалютной бирже, вам не нужно проходить верификацию аккаунта. Все функции этой биржи вам доступны сразу после простой регистрации. Единственный мой вам совет. Перейти в настройки и подключить 2FA. Не забудьте проставить галочки, по-моему там галочка на авторизацию и галочка на вывод. Чтобы при входе в аккаунт и выводе ваших средств был запрос кода. Итак, по заданию депозит, трейд, своп, 10 дайсов. Я снял отдельное видео, где рассказал, как выполнить его всего за 2 минуты. Включая нажатие кнопок выполнить, проверить, получить. Новое задание у нас фарминг. А, отклонюсь. За пост ВК в последнее время у меня и у некоторых не получается размещать посты. Скорее всего ВК заблокировал ссылку. Из-за этого не выходит разместить пост. По остальным заданиям понятно, у кого не заблокирован твиттер, фейсбук, делайте посты, снимайте видео для ютуба, тикток. Вот у меня 4 видео было, 2 из них уже принято оплачено и ни одного отклоненного за депозит, трейд, своп, дайс. Суммы у меня были по депозиту, трейду от 600 рублей, по-моему, или 700, в общем, небольшие суммы, 600-700 рублей, иногда там 1000 на балансе есть, заведу сюда, сделаю трейд-своп, поиграю в дайсы, и этого достаточно для того, чтобы задание засчитали и начислили монеты на баланс. Я думаю, в скором времени все-таки добавит эту монету в инвестбокс. Мы сможем ее инвестировать. Ну а после старта токена в июне будет фарминг данного токена. Кстати, задание новое по фармингу. Можете выполнять. Описание доступно. Что необходимо сделать. Зайдите в раздел фарминг и выберите пару вложите в ликвидность не менее 10 долларов в любых монетах. Извиняюсь. То есть выбираете монету, нажимаете фарм, добавляете ликвидность, более 10 долларов, возвращаетесь в раздел Airdrop и нажимаете выполнить, проверить получить. Я думаю, это задание наверное доступно будет каждый день Пар там много. Можно добавлять 10 в одну. Пару 10 в другую. Моя реферальная ссылка будет в описании под видео. Кто с мобильных устройств. Можете отсканировать QR-код. И пройти простую регистрацию. Не забудьте повторюсь. Зайти в настройки аккаунта. И включить 2FA. Для безопасности вашего аккаунта. И средств.